Несколько часов кряду над питерским автодромом Егора Драйв не стихал надрывный рев моторов. Здесь проходил второй этап российской серии «Гонок на выносливость». Это не первый сезон этой серии. Мы начали проект в 2015 году и делали перерыв на пандемию. После двухлетнего перерыва эта серия вернулась на трассу четырехэтапным соревнованием полноценным, которое собрало сегодня более в общем, наверное, около 80 спортсменов российских кольцевиков, как мы их называем. И если в целом смотреть на серию, это около 30 экипажей. Недавно трасса слегка изменилась. После модернизации общая длина круга выросла до 5183 метров. И этот круг экипажи участников проехали 115 раз, намотав в общей сложности почти 470 километров. Наша задача, но ну, помимо того, чтобы победить, наша задача максимально... Четко откатать и испытать все, все узлы и агрегаты этой машины. Оба прототипа показали убедительные результаты, так что у проекта, похоже, большое будущее. Как и у самой гоночной серии, организаторы которой стремятся собрать на стартовой решетке весь цвет российского автоспорта. Если говорить про РЭК, на сегодня это просто элита российского автомобильного спорта. Три пилота, которые участвовали в чемпионате мира Формулы-1. Сироткин, Петров, Квят, победители Лимана, Рома Русинов, Шайтар. Это, это просто звезды. Единственное, кого не хватает... Это Мазепина. Вот если он появится у нас на третьем-четвертом этапе, то мы просто соберем, вот просто флеш. При таком составе неудивительно, что и борьба на трассе вышла нешуточной. Вперед вырывалась то одна команда, то другая. Все получили максимум эмоций, трудную интересную гонку. И с точки зрения спортивной, технической и, самое главное, эмоциональной. Лучшим стал экипаж с номером 26 – в котором выступали Роман Русинов и Даниил Квят. На прототипе G-Drive G-01 они выиграли сперва квалификацию, а затем и саму гонку. Сергей Столяров и Ринат Салихов из «Ядро Моторспорт» отстали всего на минуту. Бронза досталась Михаилу Алёшину и Виталию Петрову на прототипе BR-03. По словам Михаила, проблема в тактических ошибках команды. Что ж, возможность их исправить представится в сентябре, на третьем этапе серии.